Зимой 2009 года я чинил котел в подвале моего дома. Он протек, и вода разлилась по всему подвалу. Было почти минус 20, я промок и замерз. Моя семья и дети жили вместе со мной. У меня не было денег, и мне нужно было прогреть дом. И это было меньше из проблем, поскольку мои долги тогда превысили 300 тысяч долларов. Включая кредит за обучение, за дом и более 150 тысяч по кредиткам. Я не мог платить по счетам, у меня не было денег и никто из членов моей семьи не мог помочь мне. Я потратил все накопления, пытаясь вытащить свой бизнес. Я пытался привлечь новых клиентов и покупал рекламу, но звонили не покупатели, а кредиторы, которые угрожали и хотели вернуть свои деньги. Ужасная ситуация. Каждый звонящий что-то хотел от меня, и я обратился за помощью. Коммунальные службы в Висконсина починили мое отопление, а вскоре после этого я подал на банкротство. С этого момента ситуация начала проясняться. В течение десяти лет я основал пять компаний, три из них оказались успешными. Я смог дать своему окружению в сто раз больше того, что они дали мне. Неудача преподнесла мне ценный урок, о котором я расскажу вам сегодня. Оглядываясь назад, я понимаю, что самым худшим во всей этой истории с банкротством было мое высокомерие и гордость, вызванные тем, что я прочитал кучу книг по бизнесу и получил диплом магистра делового администрирования с отличием в одном техасском университете. Я сделал много серьезных ошибок. На что я рассчитывал? что смогу покрыть расходы на бизнес за счет кредитных карт и отобью все за несколько недель или месяцев, заработав десятки или сотни тысяч долларов. Но у меня не получилось. После того, как я переступил через свою гордость, следующая задача была также же не из приятных. Пришлось оформлять документы. Вам нужно выписать все, включая кредиторов и размер долга. Обычно приходится обращаться к юристу по банкротствам. Мой друг как раз был таким, и он помог с документами. Затем нужно встретиться с кредиторами в суде. Я считал, что этот этап самый сложный, но он оказался одним из наиболее легких. И тут интересный момент, на заседании я пришел рано, в хорошем костюме и с галстуком, что понятно, поскольку у меня была компания по пошиву костюмов. И вот я жду 15-20 минут и наконец судья спрашивает, кого вы представляете? Я отвечаю, сам себя. И судья говорит, я думал вы адвокат и мы ждали, когда появится ваш клиент. Оказалось, я был одет лучше всех и никто не подумал, что я банкрот. Это пример того, какое впечатление может произвести хорошая одежда. Итак, первый урок, который я извлек, если хотите изменить мир, сперва измените себя. Именно мои гордости и нежелание смотреть правде в глаза привели меня к банкротству. Я имею в виду, о чем я только думал, когда спускал десятки тысяч долларов на непроверенных и ненужных сотрудников. Да, я понимал риски, но такие суммы слишком большая цена для проверки своего предположения. Если на чистоту, я нанимал их, потому что мне нравится чувствовать себя важным деловым парнем, генеральным директором успешной компании. На самом деле, я был лишен самообладания. Отсутствие самоконтроля — это все равно, как если бы у города не было стен, чтобы уберечь его от нападения. И здесь я процитирую Лао Цзы: «А владение другими — это сила, а владение собой — настоящая сила». Кстати, если вам нравится видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезным, и нажмите кнопку лайка. Второй урок, который я извлек из моей неудачи, заключается в том, что все лучшее в жизни – бесплатно. Что имеет значение, так это ваши отношения с женой, партнерами, девушкой, детьми, родителями и друзьями. Забавно то, что когда у тебя нет денег, ты находишь множество бесплатных способов проводить время. И я провожу его с детьми. Мы гуляли по паркам. У меня остались фотографии, благодаря ним я могу освежить в памяти все эти прекрасные воспоминания. Ко мне заглядывали друзья, я готовил для них и мы вместе проводили время. Кстати, тот дом у меня все еще остался. Я люблю созваниваться. Большинство не тратит время на звонки. У меня было время, потому что я не занимался шопингом или путешествиями и просто работал над отношениями. Оглядываясь назад, я понимаю, это было прекрасное время, когда я сблизился со многими важными для меня людьми. Также я смог увидеть, кто был моим настоящим другом, кто просто интересовался, как у меня дела. Некоторые члены моей семьи сказали, можешь переехать к нам, если дело дойдет до выселения. Некоторые друзья говорили, у тебя неплохой бизнес, но скажи, когда у тебя появится хорошая идея, и я подумаю о том, чтобы вложиться в твою следующую компанию. Я считаю, что Ценность моей жизни определяется отношениями с другими людьми. И знаете что? Вам нужно лишь правильно расставлять приоритеты. Господа, я хочу услышать ваше мнение в комментариях. Чему трудности научили вас? Я выберу несколько лучших комментаторов и отправлю им памятную монету. И третий урок того, как стать счастливым, для мужчины много не нужно. Это может прозвучать лицемерно со стороны того, кто носит роликсы и модные очки, но моя личная жизнь очень простая. Более 13 лет я живу в одном старом фермерском доме. У нас полторы ванных комнаты на шестерых. Взять даже мой грузовик, который со мной он уже 23 года. Я забочусь о нем, и, возможно, нужно будет его покрасить. Вам не нужно равняться на окружающих, и я не имею в виду, что не стоит покупать хорошие вещи. Просто убедитесь, что ваши деньги используются лучшим образом. Я откладываю деньги на пенсию, и у меня есть дом мечты, на который я коплю. И мне нравится благотворительность. Для меня возможность купить кучу подарочных сертификатов и раздать их значит гораздо больше, чем покупка нового грузовика у которого, безусловно, может быть более крутые комплектующие, а на капоте не будет трещин. Но знаете, и нынешний хорошо справляется. Итак, какое видео смотреть дальше? Если вам понравилось сегодняшнее, вы, вероятно, оцените видео о моем увольнении. Еще одной неприятностью, от которой я смог оправиться. Обязательно посмотрите его. Для меня было огромное удовольствие снимать его. Go check it out.